Балка, коттеджный поселок Жемчужина. В планах компании «Стройгарант Анапа» здесь возвести 220 благоустроенных и комфортабельных домов. Они будут выполнены в едином архитектурном стиле. К каждому участку будут подведены центральное водоснабжение, газ и электричество 15 киловатт. Обратите внимание, из чего мы строим наши дома.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 Где-то заливают фундамент, где-то идут отделочные работы, а на другом участке уже заканчивают стелить кровлю. На сегодняшний день уже проданы 35 коттеджей. Покупатели своей купленной жемчужины довольны. Говорят, дома красивые, планировки удобные, да и место для проживания идеальное. Почему жемчужину выбрали? Ну, там были красиво. Инфраструктура там вот, там, где, вот да? это у вас было основное. Там и школы, и садик, Инфра... если да, надо, да. и больницы, и ППС, да, и да, глава да, там сидит, да, да, да. и рынок. Там. Многие ездят туда вот, на рынок. Вот по инфраструктуре именно по инфраструктуре. Действительно, в шаговой доступности школа, детский сад, дом культуры, поликлиника, администрация. Имеется в поселке станция скорой помощи, отделение банка, почта, различные магазины, в том числе и сетевые. Рядом располагается аэропорт и ЖД вокзал, а также пролегает федеральная трасса А290 новороссийск керч До Анапы всего 8 километров, а до Черного моря около 15 минут на машине. Рядом песчаные пляжи, джемотепи, Пятихатки и витязева. Добраться можно на личном транспорте и на автобусе, который курсирует тут с завидным постоянством вне зависимости от сезона.